А многие знают о том, что обида это сильнейшее оружие против отношений и против личности и против здоровья. Из-за обиды могут проявиться серьезные проблемы, а в том числе и по здоровью. Есть даже ряд болезней, которые напрямую связаны с обидой. Поэтому лучше конечно обиды не использовать в своей жизни, потому что это действительно разрушающий механизм. А что такое обида? Почему человек обижается? Потому что, в первую очередь, он не понимает, что обидчик появился не случайно, что обидчик создал ситуацию, вас обучающую. Он пришел для того, чтобы научить вас чему-то. Вот если так понимать, появление обидчиков в, своей, в своем пространстве, то много вопросов снимается. Я всегда пользуюсь такой формулой. Нет плохого и нет хорошего, а есть приятное и полезное. Вот если хорошее что-то, то оно дает, приносит приятные чувства, приятные эмоции. Если плохое, то оно научает. Оно для, создано для того, чтобы вы чему-то научились. Надо воспринимать все именно так, что все ситуации, все ситуации, говорю, обязательно все ситуации даются для вашего опыта, для вашего э, создания вашей личности более гармоничной. Есть даже такое выражение, вот не все могут его сразу принять, но принявший, принявший это выражение, тот, в общем-то, живет совершенно в другом ключе, в другом пространстве даже. Он живет среди нас, но у него другое, другое пространство жизни и другая жизнь. В каждый момент времени происходит самое совершенное событие. Вот вдумайтесь в, это. в каждый момент времени происходит самое совершенное событие. И вот к вам появился, перед вами появился обидчик, он вас обидел, и нужно понять, что это на данный момент самое совершенное событие. Скажите, как так? Ведь он же сделал такое зло, там он мне такую пакость сделал, или там что-то сказал, что-то другое. Поймите, в мире все очень гармонично, даже в этой негармонии. То есть появился обидчик. Почему? Потому что у вас внутри есть какая-то нерешенная задача. Ее надо проявить, ее надо выявить, и на нее надо правильно среагировать. И вот появился человек, которому, как говорится, в голову пришла мысль, что надо прийти и сказать этому человеку, вам сказать что-то. Плохое, обидное, допустим, или что-то сделать для вас. Это не просто так Он захотел. Это мир Его привел к вам для того, чтобы вы это прочувствовали, чтобы вы вошли в эту тему и как-то ее прожили. К сожалению, чаще всего на обидчика реагирует плохо. Обидел, значит, он плохой, и начинаются серьезные с ним проблемы а, строить, обижаться дальше накручивать, вот того. ну, в общем, много чего может здесь быть. Вы, я думаю, знаете, в жизни часто встречались с этим. Так вот, нужно понять, что обидчик, если вы обиделись, он классно выполнил свою задачу. Он выполнил свою задачу, он вас обидел. А теперь ваша задача тоже классно. Выйти из этой ситуации гармонично на него не обидеть, а мысленно поблагодарить, а может даже и внешне сказать, благодарю тебя за данный мне урок. И вот тогда рядом с вами будут происходить удивительные события. Больше рядом с вами обидчики никогда не встретятся.